Оба видоса. Но я бы это, кстати, тоже глянул. Вот это слишком слишком громко звучит, да? Малолетки оправдывают. Но сейчас мы смотрим, Фемки унижают Atomic Hard. Потому что я фанат Атомика, я хочу посмотреть ролик мерзости. Фемки унижают Atomic Hard. Hello, guys. Как Привет. вы знаете, сейчас с выходом почти любой игры в свет мы, как правило, видим не только кучу всевозможных. Мы, как mm -hmm. правило, видим не только кучу всевозможной повестки в ней. Ну и недовольство фемок, если она там отсутствует. А поскольку недавно вышла долгожданная игра от наших, где полностью игнорирую. Осуждаю вот этот от, от наших. Звучит странно немножко. От наших. Ну, не то чтобы прям наших, там как бы есть и. Вообще компания зарегистрирована на Кипре, вроде бы, и. В принципе, там со сотрудники не все как бы русско... Ну, эти русские прям чистые такие, да? Вот эта вот фраза от наших. Хотя, как по-другому назвать? В принципе, да. Все, я, я не прав от наших. Просто по-другому никак не сказать. ...весь этот бред. Естественно, она стала новой целью для всяких обиженных. В общем, сегодня обсудим претензии... ...котомик Харт. Итак, к атомику у Фема всего несколько претензий. И ставлю пари, одна из них... Несколько? Да там дохуй претензий. шкафа Элеоноры, который до тебя домогается от... Дуализации женского пола В виде двух близняшек левой и правой До главного героя которого у нас, видите, такой альфа-самец И он такой, типа э, Я, я, я, Элеонора, пошла нахуй Я, блять, мачу, я, я, блять, тут Симона распространяю А ты всего лишь его принимаешь Ну, типа, там много чего им не нравится Да они, при, блять, даже, блять, к дверному замку Нахуй в Атомике вы даже догадываетесь, какая. Очевидно, это близняшки. Но начнем с чего-то более лайтового. А именно с претензий касательно пошлого шкафчика. Господи, а вы видели, что эти изверги вытворили с Прям шкаф предлагает всякие пошлости, на что ГГ угрожает, что может ударить. Такие это еще и нравится. Да, вот оно, равноправие 21 века. Жестокий герой Абьюзер хочет ударить женского персонажа, а самое главное, игрокам это нравится. откройте А, ничего, что как блять нас хотела убрать с 0 секунды? В смысле, мы хотим? Мы ее не хотим, уебать. Она нас хотела вообще убить в самом начале, как бы. А когда она поняла, что мы альфа-самец, она такая, типа, ой, дорогой, да, да ты, оказывается, не этот слезняк. Да я готова э, перед твоими... все ну, пока ну че я не нрав... Сильно независимая женщина просто увидела более сильного независимого мужика, и ей это по характеру понравилось. В чем проблема? Курточку. Это только начало видоса, а я уже хочу его закончить. Так, дети мои, давайте не злиться, просто чуть-чуть успокоимся. Я уверен, сейчас включу одну песенку и всем нам станет лучше. Перчало. Я даже готов прокомментировать вот этот бред. Ну, значит, Фемочки слушаем и записываем. Ладно, ладно, а если серьезно, у меня есть один максимально неоспоримый аргумент в этой ситуации. Не, вы серьезно да, думаете, понял, что да. я сейчас буду объяснять, что шкаф это. Да. А ты видос делаешь, как бы, ну, с разъемом феминисток. да, по -по объясни ко мне, а если я феминист? Шо, я после твоего -по просмотра ролика изменений не изменю. Объясни. Ты не человек, что ударить он ее хотел по одной конкретной причине, потому что она хотела заполучить его шланг. Один раз сама нас чуть не избила, точнее, чуть не убила со своей пошлятиной. Тем более, о какой пожалейке к роботу может идти речь? Ну, а теперь можно и к близняшкам. Это все? Это все? Ты мог больше... Он в игру играл? А? Мерзость. Алё? Алё, Атомик, пройди Элеонора изначально хотела нас убить. И после того, как мы показали, что мы здесь, блять, можем за себя постоять, она влюбилась в нас, потому что мы сильные, блять. Она влюбилась в нас как раз-таки потому, что мы сильнее ее. А она сама по себе рубила людей налево и направо, блять. Тут причина не в том, что, ну, типа... Короче, сука, поиграя в игру, блять. Элеонора, она классная. Она в конце игры даже меняется по характеру, как персонаж. Она вначале, типа, просто ой, туда-сюда. В конце игры она нам помогает, она нам подсказки дает насчет фраза там сказала... Короче, это действительно такая вот интересная женщина. Казалось бы, чем так могли напугать феминистов красивые рободевушки? Это понятно, как бы, чем. Фильмки они обычно страшные и жирные, а здесь как бы вот, ну, роботы сексуальные, по факту, статизированные, роботы, только это не роботы. Б**. Она как бы, ну, там есть конкретная сцена, где им разрежа... разреж... разрезают пузика, это, короче, пример прижиденькие. По совместительству телохранительницы одного из главных персонажей в игре. Да, именно этим своей красотой. Вот такие комментарии вы уже можете встретить в отделении для психически больных. Я думаю, восторг, который вызвали у мужчин близняшки из атомика, очень показателен. Обезличенные, штампованные, недаром две прислужницы с голыми металлическими телами, патриархальный идеал женщины. Да, как говорит Белка, знал бы Тесак, что в 23-м фемки будут выебываться на родило. Он бы сотка инфо воскрес, чтобы с нами поржать. Дальше ей, видимо, кто-то что-то отвечал. И вот ее следующие комментарии. Тут первостепенная проблема не в том, что они просто голые тела, а в том, что они безликие вещи. Совершенные женщины-патриархвата. Так это роботы же, блядь. Типа, это роботы. Ну, типа, они не живы обезличены. Ну, а, а... А... а почему к Леоноре такой претензии? А... Давайте лицо на Элеонору натянем. Блядь. Или что? Нахуй? Это, ну, типа, роботы по подобию жены главного героя. Это типа балерины, блядь, какие они. Блядь. Ну, пос... Загуглите. Как выглядят балерины Они ну как бы да, но ну, так и выглядят А еще их пластика И вот эти всякие движения Вот то что они такие Это все с жены Главного героя вы, конечно, меня извините, но, по-моему, первостепенная проблема в том, что у кого-то нет мозгов. Когда я в первый раз увидела этих роботов, кого? Я чуть чаем не подарился. Да, мне казалось, это я не умею придумывать феминитивы. Я подумала, что они такие. А роботы это же неодушевленные предметы, как они могут быть, роботкой или роботом. Вот есть в русском языке слово робот. Роботка не может быть. Я еще пони... ну, могу понять, когда феминитивы используют в отношении женских профессий, слишком такие обиженные, но блять, неодушевленные предметы использовать феминитив это пиздец. Какие есть для устрашения, типа эффект зловещей долины, но потом я поняла, что мужчинам все понравилось. Да. Характерно, что у многих человекоподобных роботов в игре есть хотя бы лица. Видно, что это феминист, не так ее назвать в отмеску заработок. Это феминист в игру даже не играла. Во-первых, близняки ты этого... тоже не играл, как будто но блин. Он тут ничего не объясняет. Он, он за три минуты, как бы, уже второй твит, твит читает. Но не объясняет ничего. 4 есть эффект зловещей долины. И он бы, кстати, работал, мы бы даже их, наверное, пугались. Если бы игроки на них не смотрели немножко с другой стороны. Ну а сейчас, конечно, всем пофигу, какое у них лицо, главное, какие формы. Второе, близняшки, конечно, обезличены. Но ведь это случилось не просто так. И у них есть какая-никакая история. Цитирую, как создавались близняшки. Два самых гениальнейших человека на этой планете по совместительству автор знакомого вам YouTube канала и один из разработчиков лучшей игры для твоей мобилы. В общем, ребятки, мы угорели по полной и добавили в файл офигевшую пасхалочку, в виде показую. Ну, просто опять близняшек в мире. Вот Давайте нормально Присутствует создавали близняшек. В общем, на какой-то спецоперации погибает жена Сеченова. Он берет. А! А! Вот, вот он, как. Я, ну, это очередное доказательство, что он в игру не играл. Мог интереснее видос сделать. Просто прочитать э, Википедию. И бать же насеченного. Он берет два полушария ее мозга и вставляет, как вы понимаете, в роботов-балерин. Все. Как, по мнению этой умной комментаторши, должны выглядеть близняшки, созданные на... Ну почему он не пояснил, что эти близняшки взяты по подобию жены главного героя, то, что они имеют пластические вот эти вот всякие формы э, из-за... ...собства балерин? Почему, кстати, в Министике к этому не при... там есть локация в театре, где близняшки, это одновременно как бы и балерины для театра, роботы почему близне феминистки к этому не приют то что ну женщины используют как там туда-сюда половые отношения госкип душа согласен но у меня уже такая ситуация что как бы я уже начал смотреть и мне хочется закончить начатое то в может быть так ну в ее влажных фантазиях наверное а кто собственно против я не против мне нравится Так, Хотя я бы от таких сосок тоже не отказался Думаю, пацаны согласятся А в жизни так же, как и в игре, если вы заметили Балерины тоже обладают неплохими формами Поскольку профессия это просто обязывает Причем, где она тут увидела голые тела? Может, ты у них соски, например, заметила? А поверьте, чтобы ответить этой полу... Да, там есть не только соски, там есть еще и орел соски ну, То есть это вот ну, соска, вокруг него такой круглешочек Это называется орел Он есть, прям видно Кумышный, я специально вглядывался во все возможные места. Я тоже вглядывался, они там есть. И никаких признаков, указывающих на то, что они голые, и то не заметил. Ты чел? учил? Так, тему здесь не... Это полимер, обтянутый Костюм. Переводим, это вообще не суть. Объясняю же, исследовал для контента. Ладно, дропил. Мне кто-то может объяснить, при чем тут патриархальный идеал женщины, если это всего лишь игра. Но это один из тех вопросов, которые фемки на протяжении долгих лет оставляют без ответа. Меня больше волнует вот что, почему они такие единоличницы? Ч-то я не заметил, чтобы наши ненаглядные триггерились по серии Mortal Kombat. У них до... Тригерились, поверь. Частью, всех женских персов все закутывали и закутывали. Делали проще. В итоге ту же Джейт чуть ли не в пранжу завернули, тогда как с мужскими персами крупкая и игроков давала трещину? И что ты не одна борьба. Не обвинила разрабов с игрозацией мужских персов. Тогда как всему комьюнити мужиков как было и так и осталось. Следующая фемочка в целом проехалась по игре. Что ж, а Томик судя по всему, отборное говно. А ведь какая тема щедрая на материал? И сорян я не буду выговаривать это слово, что-то там по СССР. Но ощущение, что это делали мамки. Ретрофутуризм. Не любители совка, которые в эстетике совка вообще ничего не смыслят. Ни голоса, ни характера, ни стиль не выдержаны. Далее также кому-то отвечает. По геймплею не скажу, так как только стримы смотрела, но выглядит скучно. А по дизайну окружения, ну как будто это совок, который. Тварь, блядь, скучный. Иди посуду, мой, блядь. Игра божественная. Я говорю, после Скорима это лучший раф, который я играл. Захватили инопланетяне и развивали его. Не похоже это на будущее совка, хотя интерьеры передано неплохо. Озвучка, как по мне, ну очень пресная. С некоторой озвучкой я, пожалуй, соглашусь. Озвучка прес? Единственное, какие претензии я могу принять по поводу озвучки Атомика? Это бабазина, не такая старая, как есть на деле Типа там реально ее молодая актриса озвучивает, немножко странно выглядит Это единственное, что вот я ну, могу принять Вот этого Молотова, как же его охуеть Лучше реально, бля, как будто советский, советский фильм смотришь И советский вот деятель бля, бля, озвучивает Ну этот, КП, КП как это называется-то? Короче, главный вот в СССР Партия, как она называется, ну, вы поняли. Ну, в целом, мне даже зачитывать это не надо было, потому что мы можем условиться на том, что она в нее даже не играла и уже делает какие-то выводы. Ты и... тоже не играл, ты тоже не играл, ты берешь выводы из Википедии. И не смущает, что атомик это в первую очередь. КПС, да, слава. игра об альтернативном будущем ссср Соответственно, о том, чего никогда не было. Ясен... В нем можно несколько изменить антураж. Тем более, что-то я не помню, чтобы где-то в продвижении игры были лозунги в духе. Там будет идеально передана атмосфера того времени. Кстати, есть еще тонна аналогичных претензий. В духе мужики вас опять обманули. По трейлерам везде впихивали близняшек, а в игре и 10 минут их не показывают. Во-первых. А зачем нам больше 10 минут? Как бы мне минуты хватит. Я не помню, чтобы близняшек кому-то там впихивали. Скорее, эти две особые в игре еще всем впихивают. С одной рукой ты их и кубьешь, но ну, а в целом претензия просто мусор, который блочится кучей трейлеров, где на близняшках вообще не акцентируют внимание. Помимо них в игре так ты еще множество интересных персонажей. Поэтому на этом сегодня, пожалуй, и остановимся. Ребят, не забывайте про наш весь мастер. Буду ждать прикосновения твоих сильных рук к моему разгоряченному интерфейсу. И позволь, я привяжу тебя кровать. Все, что я могу сказать.